Отрастут. Внимание! О! твою мать! Всем, кто на а чё напугал? А, а, ч... а, такой... а чё произошло-то? А убили одного уже так быстро? О! О! О, ни хрена! Меня тоже загасили, прикинь. А чё так быстро-то? Просто чпук-чпук и все, готов. Главное, чтобы не обошел меня с другой стороны. Ай-ай! Ай-ай! Флиляха, что ты пугаешь-то, перный театр? Туда. Да где ты стреляете то Хорошо. Да, уй! Да что сюда, сюда, Тут никого сюда, сюда, сюда, сюда, сюда, сюда, никого. А чё, я его убил, что ли? То, который еще хотел Ни хрена. А! Зашибись! У меня только ножик. Уууу! Уууу! Уууу! Уууу! Уууу! просто, как Уууу! чик Уууу! просто, Уууу! Уууу! Уууу! Уууу! ножом. Уууу! Уууу! Уууу! Уууу! Уууу! его ха просто просто так вот такой полз полз такой х и все что просто х х и все х х ты так умеешь как я а? нет не умеешь Всем доброго времени суток, друзья, меня зовут Валерий, и мы продолжаем с вами погружаться в мир сталкера Тень Чернобыля. Итак, мы э, пришли с вами в долг, вот, в бар. А, нужно, короче... Будет сейчас обпончает... поговорить со Сведомителем. Посмотреть, посмотреть что он может рассказать нам. Вот. Также, также, также, так. Же, так, же, так. С Варменом мы поговорили. Хочу посмотреть, что у него есть в продаже. Дальше. Дальше, дальше, дальше, дальше, дальше, дальше, дальше. Короче, я там напутал. вот. Для таких, как ты у меня Напутал немножко. Оказывается, короче, второй ключ находится у Борова, по-моему, зовут так, Сталкера. Вот, которая находится в темных вот этих долинах, или где он там, или как называется, Почему? темные это долины. Моя информация может тебе или как-то так, вот. <клёх> так, что еще? Посмотрим с вами, ну, сегодня будем исследовать локацию вот этого бара, арену посмотрим, Подходи, возможно. Для таких, как ты у меня вот. Есть Поболтаем вот с этими чуваками, может у них есть какое-то задание. Вот, и еще вы, короче, все меня просите, э, по принципу 5, вот как мы да, играем, по принципу 5 у нас У нас у того 5, этого 5, это, этого 5, да. И также сохранки, Mananzi, короче, man. Mananzi, делать 5 one, штук Не за серию. Вот, Блин. Но, понимаете, то, что, допустим, я вот буду бы, в инвентаре, yeah. там, бы, как yeah. долго там что-то там выбирать, смотреть, да. Либо какой-то да. долгий диалог с, с этими, и с лично, персонажами че, будет, а потом херак меня убивают, и короче. И опять это все по новой. Вот из-за этого как бы я только мои... думаю об, об этом. Пригодится. Делать, не делать так, но не знаю. Ладно, короче, ладно, Нет, ладно. Уговорили, уговорили, короче, меня э, делать по 5 сохранок Короче, делаем 5 сохранок э, за серию 5 сохранок за полчаса, за 40 минут серии вот. Попробуем, рискнем, попробуем, короче Окей, э, так Что у него есть на продаже? Смотри, у него есть в продаже э, пистолет Кора-919, классический не автоматический не кольт. Не кольт не с честью не прошествия все вооруженные конфликты 20 века и уверенно, вошедшие в новое «Да, ну, столетие. Невысокая «Да, не не не емкость магазина в определенной Но степени не компенсируется использованием мощного патрона. А Какиешки по Понятно, да? Так, есть, короче, <свят> это для коры, да? Патроны. Есть патроны для нашего автомата. <свят> <учатся>, нет. <свят> А, это для какой-то штурмовой винтовки, короче, патрона непонятно. Так, для оружия у меня вполне хватает. А, вот этих патронов у нас <мазать> всего 10 штук. И что же ну за выжигатель такой? Получается, всего 10 штук. Можно их купить. Смотри, короче, какая-то комбинезон сталкера. Производимый народными умельцами, комбинезон сталкера представляет собой эффективное сочетание легкого армейского бренжилета и комбинезона из прорезиненной ткани, усиленный за счет встроенных Хевларовых ну, пластин не не Неплохо защищает от славы стрелкового оружия В целом крайне недостаточен Для глубоких рейдов и серьезной Операции зоны. Так <связывая> И комбинезон наемника Который вот у нас В смысле, откуда у меня комбинезон Сталкера А Я не понял Откуда у меня комбинезон сталкера? Окей, я думаю, что он будет получше, чем наш Так что давайте этот продадим А этот оденем, да? Вот Так, э, гравий Гравий, что у нас? Гравий можно продать весь... Что еще? Что еще? Что еще? Что еще? Ну, в принципе, все. Больше ничего продавать не надо. А, я думаю, наверное, куплю патроны для пистолета. Так, с лучшими характеристиками есть. Есть, короче, базовый патрон. Наверное, давай возьмем с лучшими характеристиками патронов. Давай, наверное, возьмем все. На два косаря выйдет. Ну, ладно, нормально так что еще что еще что еще что еще что что еще что еще взять патроны для автомата квоз сейчас холодного да как-то вот так ну и все в принципе как-то вот так да нормально все ништяк меня уважаешь а все-таки накоплю на свой домик чтобы речки или если... Отвали! Так, родили, а. так а вес у меня не прибавился Ну ладно Нормально Я думаю <связь> <связь> <дать судьба> <связь> Я думаю, короче Вот этот комбинезон получше будет Вот Так Вот я сейчас вот дернулся, короче, сохранится Давай-ка Здесь сделаем схрон Сюда одну аптечку так, а, патроны для пистолета 18. Мне не Но надо, у меня пока этого реклама. пистолета нет. Ну. Вот так, так, так для Дехак. таких, как ты, у меня всегда есть кое-что интересное. Все, в принципе. А, тушенку одну, батон один убираем. Короче, что еще? Что еще? что еще? Что еще? Что еще? Не тормози мужик. Водяру. может тебе пригодиться. Ну, в принципе, все. В принципе, как-то так. Сохраняемся. Осталось четыре сохран... сохранки. Ну, я не знаю, это... Для таких, как ты, у меня всегда есть кое-что интересное. Так, я осведомитель, торгую информацией в зоне, продаю важные сведения, покупаю чертежи, документы и записи из лаборатории. Моя информация ценная и хорошо послужит тому, кто ее обладает. Так, мне нужна работа, есть на примете. Убить сталкера мастера. Кстати, можно у него и какое-то задание получить. Пока неинтересно, окей. Так, хочу купить информацию. В данный момент я готов продать информацию о группе Стрелка. За совершенно символическую цену в 4000 рублей. О-о-о! вот это интересно. На, держи. Так, находится возле а ник подземелья. Скорее всего, там информация о планах группы и списке членов. Да в смысле? Да в смысле? Я знаю уже эту тайник, я уже там был. Но... никуда не скроешься. группе, которая добралась до центра зоны за совершенно символическую цену. Ладно, давай еще раз. Стрелок, призрак и клык отправились к центру зоны, что они открыли дальше, неизвестно. Известно только, что стрелок пропал, а призрак и клык вернулись каким-то пришибленным, пришибленными. Последняя известная информация о призраке это то, что он отправился на Инталию. мобильный лагерь ученых, координатный лагерь ученых прилагаются. Угу. Короче, понятно. Короче, понятно. Все то же самое, что и, блин. Еще раз сохранился? Жесть. Ну, друзья, я говорю. Мне, короче, три штуки, три раза можно сохраниться. Моя информация может тебе пригодиться. Вот о чем я и говорю. Я вот поговорил, да, чтобы потом снова не разговаривать, поэтому я и сохраняюсь, как бы Поэтому, блин, я не знаю. Подходи, сталкер. Для таких, как ты, у меня всегда есть что-то интересное. Так, а... Чего тебе? Что Отсвали. слышно? Никто не может пробиться спитает. через кладбище техники из-за выжигателя мозгов. Было несколько свидетелей, которые видели, как какой-то сталкер пришел через неведомую грань и внезапно упал, а через несколько минут с трудом встал и не оборачиваясь ушел внутрь кладбища. Больше я его я не видели. Его Интересно. Ну, тормози, мужик. Моя Моя информация может тебе пригодиться. А вот так, понятно. Подходи, сталкер. Для таких, как ты, у меня всегда есть кое-что интересное. Что полезное для новичка. Если еще не был на арене, то советую попробовать, денег можно заработать, себя показать. Не каждый осмеливается выйти против очередного монстра, а зря. Эх, я вот накоплю на новую броню, обязательно пойду. Так, по при... У этого можно, кстати, взять задание. Запоминаем, вот этого можно задание взять, у этого задания взять, у Подходи. торгаша задание взять... Эх, вот дерьмо Опять пьян, блин Эх, Меня, понимаешь, из долга хотят выпереть Если я и это задание провалю А я сейчас не в том состоянии, чтобы его Того, этого Понимаю Так, мне нужно найти оружие долговца Так, у этого можно ору... э, Взять задание Сейчас так походим, посмотрим, да Так, ну черт, потерял фамильное ружье на дикой территории, думал Кровососов пострелять, да еле сам Ноги унес. Него... чёрт Послушай, брат, если принесешь мое ружье, благодарю. Я тут заработал чуток. А, все тебе отдам, только ружье верни. Фамильное оно у нас от отца к сыну передавалось, и вот Эх, на тебе потерял. Если я к нему считай понимает. его прирос, проднился, а тут такая засада. И продолжай. Эх, все отдам дружище, только верни ружье, молю тебя. Потерял я его возле жилища кровососов. Сейчас скинуть я координаты как этого места и посторожней там. Твари эти очень злобные. Так, ладно, пока нет. Глех опять сохранился, если ну. Если кто помог. Окей. Okay. Ладно, друзья, давайте вот это вот э, мы не будем, эх, да, считать. Если кто У меня опять сохранок. Как, как только я возьму за квест да, какой-нибудь, будет опять uh, сохранок. Как-то так, давай. потому что, ну, это, это, это, ну, вот это вот болтовня постоянная. Знаешь, одна нельзя. и та же. Это будет жесть, Конечно. Так, ладно, давайте осмотрим, что у нас есть еще дальше. Проходи, не задерживайся. Да и ухожу, я уже ухожу. Да, да, да, друзья, давайте договоримся так. А, я беру задание, иду выполнять его, и тогда с того момента у меня 5 сохранок. Когда я нахожусь в какой-то локации, там каких-то вот разбираюсь с инвентарем, там туда-сюда, это все это то того, то я, короче, это ну сохраняюсь, чтобы постоянно не делать одно и то же. Наверное, так будет логично, так будет. Так. Так будет логичнее, так будет э, правильнее, я думаю, да? Наверное, так. Вот. Так. Окей. Здесь у нас что? Здесь у нас э, с этим что? Здорово, интересного, ничего не может рассказать. Короче, понятно. Э, кровотечение минус 133, прикинь. Химический ожог. А, точно известно, что артефакт порожден аномалий холодец. При ношении его на поясе раны меньше кровоточит. Хотя тело хозяина становится уязвимым к различным ожогам. Ну слушай, ну слушай. В принципе, а, у меня что там, ожог 50, да, там? А чё у меня все убрано-то? Э, а ну, вот так? Я И, наверное, вот так. Наверное сделаем, да, так. Так, окей, да, оружие убрал, оружие убрал, все, молодец. Так, что у нас еще есть здесь интересного в этой в этом месте? Здесь у нас кучка, Блин. Так нет, Чувачков нет, нет, Здорово, о чем базарим? А что замолчали-то сразу? Ну ладно, ладно, не буду мешать вам. Так. А где я тут арену-то видел? Так. Внимание, анекдот. Окей. Окей. Опа. Ты кто? А ты кто? А Тебе по можно попасть. По <с <с <с так, поеду. ладно. А -а -а -а есть еще тайники. Здорово. Смотри, какая пушка. Ты находишься на территории, а где порядок поддерживающий членов... на. А, ну это мы... Да. Это муж читали. Это... Так, сто рентген, окей. Вот арена, хорошо. Так, войдем тайники, наверное, посмотрим. Мы рады новым тайничок, тайничок. Тайни, тайничок. Сталкеры, и как мне туда забраться, наверное, наверху? Тайник, а вот лестница. Мир от зоны. Наша общая цель и а че мне не забраться? Ляха. Вот здесь может, да, вот здесь наверное забираешься и там, кстати, вот здесь еще тайник есть. Из два тайника. Вступи в долг. долг. Идешь такой, идешь, ой, блин... А -а -а, я в долг вступил. Так... А где тут? Место, где можно и Место, где вам а где тут хорошо выпить где то Подходите хм. Где тайник? Внизу здесь. Где-то. Под елочкой. Под елочкой спрятали. Это. Так, э, ладно. О, твою мать! А что напугал? А что? Чё... произошло-то? А что? Произошло меня? А что он так? А что так чё? Да, а ч это он такой? Проходи, не задерживай. Я же вроде ничего не делал, короче. Сунул нос. несу вопрос, как сказать, как говорится. Так, погоди. Здесь надо забрать. Нее! <dificult zasad> а где это? которая та-то? Которая та? Ну пипец. Сохранись, короче. Так. Бар. Так, туда не суемся, короче. Там что-то какие-то дерзкие. Чуваки. Почему они меня это? Убили да я, на вход закрыт Да? Можно я здесь рядышком? Долг Понятно Можно я тогда вот так вот туда? Вот здесь раз Вот так вот Так вот сделаю Наверное мне надо Вот так Тайник наверное вот здесь, вот он Так, неплохо Колючка, а чё на ради... минус 10 радиации? ну продать можно У меня с радиацией есть поинтереснее Штука Так А вот то Вот тот тайник Электрощиток с тайником Говорят на территории долго В электрощитке что-то ценное лежит На территории долга Понятно, да? В электрощитке на территории долго. Не надо туда попасть. Стой! На территорию базы долго дороги нет. Чужакам там делать нечего. Почему вы не пускаете чужаков? Да откуда вылез такой наивный? У нас война идет, понимаешь? С бандитами свободы. Регулярные стычки с их боевиками на дикой территории. Война с группировкой свободы, почему? Потому что бандитам свободы нет места на зоне. Они должны быть уничтожены. Если тебе интересно, то спасибо Армена, он тебе все объяснит. Я слишком занят для этого. Так, окей. Ну, на, забери. Я продал? На, забери. Так, ладно. Туда мне не попасть электрощитку мне не попасть. Печалька, печалька. Так, ладно, давай посмотрим, что еще есть здесь у этого долга. Какая музычка, да, заиграла прям. Так, арена, окей. Здорово, чуваки! Не учатся ничему некоторые, учиться не Есть все интересное это здесь кино? у вас? Нет? Ну ладно. Смотрите, срывает, а жанность... Так, окей, okay. а, так, это что? Смотри, какой-то этот. Домик. Какой-то домик. ага а это вот я к чуваку к этому попал здорово чего тебе да ничего да ничего понятно ну в принципе смотри в принципе так-то здесь ничего такого да нет на этой территории долго вот арену надо проверить бы Сходить. Давай сходим на арену, посмотрим, что это. Ты меня стрелять не будешь? Спасибо. Бля, когда автомат достает, так страхово сразу становится. Фига они там меня вынесли, ты видал, да? Так, здорово! Здорово, есть новый бой для тебя Так, продолжай Ну что ж, первый бой, твой противник такой же кусок мяса, как и ты Попал сюда из-за долгов Ему поставили выбор, либо выходишь и дерешься, либо отправляешься в ближайшую аномалию Так что драться он будет как пес загнанный в угол И снаряжение сегодня, дай-ка подумать Ага, будете драться на ПМА Ну и по две обоймы, я думаю, вам хватит Иди, надери ему задницу. Или отправляйся с собакам на корм. Выбор небольшой. Вперед. А, ну давай попробуем. Начнем. А где оружие то Это вот это вот мое оружие? Ну да. Ну да. Так, окей. Где ты? Чё-то тебя. Как нефиг. А, вон, смотри, смотри, бежит, бежит. Я его видел, я его видел. ха Вы собак. Собо... А. Ладно, я его кокошил. Только чпок и все, только чпок и все, просто я его и все. <звук> Херня какая, да? Да? Херня какая? <звук> ну давай еще раз. <звук> Ты победил, вот твоя награда. Так, косарик, <звук> нормально, вам... продолжай. А предыдущий бой еще ничего не означал, ты все еще кусок мяса, на который даже приличный человек не поставит и обойму. Если хочешь неплохо заработать, тебе предстоит еще не раз выступить. Твой противник тоже прошел первый круг и сделал это достаточно быстро. Да и противник у него был посерьезнее твоего. Но если честно, он мне не нравится, он убивает очень быстро, а публика этого не любит. Так что давай, иди покажи, на что ты способен. После этого боя ставки начнут повышаться. Осталось только выжить. Пошел. Давай... У него, походу, такой же костюм, как у меня, да? Оба прошли первый круг. Так, я снова прячусь за эту штуку. Я снова прячусь за эту штуку. Погоди. Гадюка. Так, ты где? Ты где? Так, с какой стороны он побежит? Это, это секрет. О, попо Ну-ка. Ты где? Типа он бы убивает быстро. Бляха. А что такой живущий? Надо ему в голову стрелять. Е-е-е-е-е. <сос> <сос> <сос> видал, видал, как я с ним. Ты победил. Вот твоя наград. Двое косур ⁇ Неплохо, неплохо. Арни. Нос, продолжай. Так, погоди. Траны У меня, короче... А чё, у меня там восстанавливается здоровье или нет? Я что-то не вижу. Да, восстанавливается. Так. Сейчас огоди, мне нужно, наверное... Где все мое добро? Так, наверное, аптечку сейчас возьму. Вот так. Вот так, а где мое это? Ни хрена себе! Ты чё? Вот так. Так, здорово, новый бой для тебя. Окей, давай. Ну что ж, ты оказался не таким уж слабаком, каким ä, показался с первого взгляда. Пришло время проверить тебя в честной схватке. Про себя выступают два противника. Первый швед, второго не помню как зовут. Их специально поставили в пару, они друг другу страшно не нравятся. Так что команда игры... С их стороны можешь не бояться, скорее они друг друга подстрелят. Из оружия сегодня ружья, так что смотри, в упор не подставляйся, а то по частям собирать будут. Ставки против себя 10 к 1, если повишет, отлично заработаешь, погнали. Ну погнали. о о, -о, -о по имени отчество меня уже зовут. Окей. Так, чё у нас ага. так ну теперь ну тут надо короче как-то я не знаю как-то поближе подходить к ним потому что ружье как-то надо обходить искать их короче так я вижу одного противника Окей. Не, надо, короче, это, подходить ближе, как-то. Опа-опа-опа-опа. Так, хорошо. Хорошо, сейчас мы... Бляха, бляха, быстрей, быстрей, быстрей, быстрей, быстрей. Ах, ты свалил, да? Наверное, он вот здесь. Ха-ха-ха. Опа, еще один выскочил. Ну иди сюда, говнюк. Минус один, готово. Отлично. Так, ну остался один. Это уже полегче. Это уже полегче. Так, хорошо. Вон там, наверное, за коробками, да? Ну-ка, ты где? Куда он бежал? Свалил, засранец, да? Засал? Опа-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па. Ебой, Ебай! Yeah, не было у них шанса, не было. Просто. Так, ты победила, твоя награда. Три косаря. Нехило. Нехило. Теперь я могу с уверенностью сказать, что ты боец. Пришло время командного выступления. С тобой будут выступать два новичка, два брата. Они еще не выступали, но так, братья. А, пришлось их засунуть, ну так как братья пришлось их засунуть в, одну, в командные бои На особую помощь может не рассчитывать, так что рассчитывай только на себя Против вас выступает сыгранная команда, президента на финал этого сезона Опасные парни, оружие смешанное, у одного из них автоматический дробовик, с ним будь предельно осторожен У остальных, к и мы, давай, удачи, она тебе пригодится Да? Так, сохраняемся я, короче, забыл про это правило уже сохранки, да? Ну ладно. Я говорю, блин. Для меня это сложно. Я привык туда ну, нажимать, короче, на, это, на F5. Смертельная это... Аномалия. Опасные Не знаю, короче. Бандиты грабят сталкеров новичков. В роли новичков. Смотри, -ка, какой костюмчик. Я такой хочу костюм. Так, а чё у меня из-за оружия? Ага. Так, давайте, давайте, давайте там. Далеко, гада! далеко. Опа, убили um. одного. Indo. Уже? Так быстро. О, ни хрена! Меня тоже загасили, прикинь А чё так быстро-то? Просто чпук-чпук и все, готов Ну-ка Ну-ка Ну-ка Я просто не понял этого сейчас Я просто не понял сейчас юмора Смотри, как работает спец. Они по-любому сейчас опять он там будет толкаться. А то он того в костюме, короче, убивать. Он опасный. Я Готов. Живите, друзья, живите. Так, там опасный, короче, умер. так это свой блиняха убили зацепил зацепил главное чтоб не обошел меня с другой стороны ай ай блиняха что ты пугаешь что? киперный театр туда да где ты стреляете то Непонятно, откуда стреляет. Пипец. Этот там еще, блин. Разбежались бы они вот так вот, знаешь, эти два брата вот эти вот по сторонам разбежались и... Не знаю. Разбежались бы они вот так по сторонам, короче. И отвлекали бы их. А я бы этих так чпук-чпук-чпук, чпук-чпук-чпук, короче, так вот... Потихонечку. Так, надо опять этого... скафандре. Хорошо. Да, сюда Да собака! Давай! Давай, умирай! Умирай! Леха! что то больше, чем в прошлый раз, я потронуться на него Ой, трачу. Скотина! Да? Давай, ну где вы там, где вы там? Блеха! Вс мимо! Я а у меня есть какие-то аптечки. У меня есть там какие-то аптечки. Мне дают вначале аптечки там какие-нибудь или бинты или что-то еще. Я даже не заметил, как у меня жизни, короче, просто чпук высосали. Давай, давай. Сейчас загась. Сейчас загасим, мне только надо проверить, что у меня там есть. Два бинта у меня, отлично. Хоть что-то. Два бинта, хоть что-то. Что вы все рядом со мной-то третесь, а? Ну-ка. Окей. Так, минус один. Хорошо. О, -о, -о ранили, ранили. О, -о, О, через стену у меня. Как они через стену-то опять по мне? Грявнюки, саны. Опять этот там скафандр бегает. Бляха! Бляха! Надо, короче, я не знаю. Надо... Что ж такое придумать-то? <свистит> Что ж такое придумать-то? В роли новичков? На Но какой я новичок-то? Я уже видал там, уже видал Как сражаюсь, видал как сражаюсь уже? Так Оп. Тут никого чисто Про Промежьях не вижу никого кто то тут пострелял, да, не? А -а -а, так Бляха, надо, короче, вставать в такие места Где, короче, они так вот не обойдут э -э, Стороной Леха, как так-то? Ни хрена с такого расстояния просто вышиб, а? С дробовика. Совсем жуткий, что ли? Совсем жесткий, что ли? Говнюк. Давай, давай, добьем, добьем эту арену, добьем, добьем, куда денемся, добьем, конечно, конечно, добьем. Не с сегодняшней серии так добьемся все равно ее. Так ты меня наслышь, слышь, не бери, слышь Это взяли моду, блин, слышь да слышь Слышь да слышь Ну где? Где хоть один? Тихо, тихо! Как? опа, опа, опа, опа, опа, та опа, опа, опа. Тихо, тихо. Как? та та та та та та та та та та та та та та та та та Как они через эти, через стены-то? Я за засаду, за Тут даже, блин, за бетонной стеной будешь стоять Они все равно по тебе попадать будут через стену, короче Как? Вот как? Как это понимать? Так, надо, короче, я говорю, надо... Можно было приказы отдавать, а? Звук, звук, заходи, умри. Умирай, умирай, умирай, умирай. Убил, отлично. Так, так, так, так, так. Ага. Отлично. Остался один, чуваки, чуваки. Давайте, давайте, давайте поднажмем. А, Скофандрий, кос, космонавт остался. Нет! Я буду тебя помнить. Я буду... О-о-о-о-о. ай ай ай Опасно! Опасно! Этот ублюдок там. Как я его не вижу. Да что ты творишь, что? Как он по мне попал-то? От тебя отскочила пуля. Блях, а хрена он снайпер Через промежья, я видал? На А есть граната-то у меня какая-нибудь У тебя туда граната сейчас как... Да где? Да в смысле? Откуда стрель... Я... я не понимаю, где он. Во, я вижу. Я его только что видел. Да в смысле сбоку заходи? Так, отлично, отлично. Двигайся, не стой. Ай-яй-яй-яй-яй! Смотри, что делает. <свист> а что, я его убил, что ли? хо <свист> хо <свист> <свист> <свист> Нихрена. Я его убил. Я его убил, Арм. Ты победил четыре косаря. о о да. о да. А, так, есть новый бой. А, сегодня у тебя необычный бой. При... Про твои подвиги прослышали даже вояки и прислали двоих своих бойцов. Да не удивляйся, вояки тоже в этом участвуют. Среди зрителей есть даже генерали. Генерали. Эти парни спецназа, точнее из Амона. И вооружены не соответствующие. Будь осторожен, у них достаточно крепкая броня, и я тебя тоже голым не оставлю. Получишь броню, свободовский броник, чтобы они пода, чтобы они подавились. Штука легкая, так что бегать мешать не будет. Покажи им, что наш брат тоже не лыком шит, Удачи В новые броньки я сейчас буду. Так, двое. Доблесный Амон. О. Конечно. О. И пушка новый. И пушка новый, отлично, только у меня надо было подлечиться Перед боем, ну ладно Братишка, братишка, давай, братишка, зеленого слоника пересмотрел Опа, опа, опа, жжется, да, жжется, да? но она она ты блин вояки они сейчас могут я добиваю этот фишка короче когда ты знаешь ты стоишь за стеной короче с этим за защитой и такие чпук чпук просто прилетает тебе там эти патроны так ладно дай-ка я сейчас подлечусь Всё, я готов. Я готов! Погнали! Давай, давай! Я стою! Вам вам столько.. У вас столько денег нет, что такое стою. И я вообще не продаюсь. И вообще, я не продаюсь. Я бесценный. Бляха, нихрена трубакопа. Опа, опа. Опа, опа, опа. Бляха. Леха, умирать-то будем, нет, а? 30 патронов. А-а-а! Зашибись. -а! Опа-опа-опа. Опа. Там у него гроза была. Или гром, или как это там. там гром и молнии. Так, надо, чтобы... Хорошо. Бляха, опасно. Ай-яй, а чё жрать-то? Да в смысле жрать хотел. все хотел. Всё, у меня ножик. Бляха. У меня только ножик. дал просто, как по спецназовски. Чик ему просто, чик. И все, Ножом, ножом. Дядька, сейчас я похаваю. Так. Тушёночки. Колбацкой. В ряды Можно еще это. Так, окей. Мир от зоны. Видал, ты видал, как я? Ха! ха! Его ха просто. Просто так вот, такой полз, полз такой. Ха и все, ха! просто ха ха и все ха ха. Ты так умеешь как я, а? нет, не умеешь. Ты победил, вот твоя награда. Окей, продолжай. Сегодня у тебя показательный бой, Долг изло... изловил банду, которая долгое время на, на раскоп покоя сталкерами давала. Брали их ночью, так что почти все живы остались. Их все равно к стенке буду ставить, так э, я долг ломал, дать им шанс. Кто выжит отправиться в Тюриагу вне зоны, все лучше, чем подохнуть. Оружие они очень. А, а, а, они чем попало. В основном пистолетами и обрезами. Ну их шестеро, так что смотри, не подставляйся, по глупому. Ай да. Бандюганы что ли обычные? Преступление и наказание. Поставили... Ну да. вроде доблестного Неповторимый меченный вроде доблестного мента, говорит. О, вот так пушка. И все, одна граната. Так, их шестеро, да? Ну начнем. Минус один, минус второй, четверо. Четверо, так. Окей okay. Окей okay. <свист> Леха <свист> Так Сколько? Трое Хорошо, трое Окей, okay. двое Перезарядка Окей okay. Один остался <свист> Это как семечки это как семечки. Я хочу такой автомат. Я хочу такой себе автомат. Ты смотри, как он клевый. Еееей, бой. Еееей, бой. Ты видал, как я их? Видал? Тебе это А ты от радости так, что ли? Ты, ты, ты, ты танцевал? Ты танцевал, да? Ты танцевал? Ладно. Ты победил. Вот твоя награда. До встречи. В смысле, все. Я прошел всю арену. А мне дадут... Я думал, мне дадут какой-нибудь автомат или что-нибудь броню. Эх, ну ладно. День... Деньги тоже хорошо. Деньги тоже хорошо. Так, можно тебе что-нибудь продать, нет? Торговать. Что <brava> тебе <che te traff> можно продать? Гравий, да? Ну да. <traff> Держи гравий. <traff> ну что, друзья? Давайте на этом тогда закончим. Мы с вами закошили, короче, арену. Я все-таки сохранялся, короче. Ну, блин, ну не могу, у меня привычка. Это уже как бы, это уже профессиональная, знаешь, вот эта вот, реакция профессиональная, когда ты играешь на сложном, надо сохраняться. Так что, так что, друзья, не серчайте, ладно, не серчайте. И так на мастере играю. Я чувствую все равно, и так придется мне туго дальше. Это еще только начало игры, Поэтому, друзья, не серчайте. Вот. Ладно. Присядем, отдохнем с пацанами тут, а. Вот. Арену, короче, мы закончили. Я не знаю, появится, может, еще какие-то новые бои со временем. Ну, будем периодически заглядывать, не знаю. Вот. Ну, кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, группу ВКонтакте, подписываемся на Инстаграм, комментируем. Мы с вами был Валерий и слушаем анекдот. Песенка. Песенка. Классно играешь. А еще не штей.